Всем привет! Компания Нагазу.ру Мазда 6 1.8 120 лошадиных сил Приехал на установку ГБО Кто-то снимает А кто-то ставит То есть клиент купил сам Оборудование БРС БУ Вот в таком виде Редуктор не вызывал доверия Сразу предложили Заменить ремкомплект, вот его уже почистили, ремкомплект поменяли, был весь сырой, Шлан... резинки, видимо, здесь уже бежали, ну, пошло и весь бежал. Доверие вообще не вызвал, клиент сказал, да, конечно, сразу же ремонтируем, чтобы туда больше не лазить. С электроникой, как правило, проблем не возникает, форсунки поставим. Попытаемся настроить. Если живые, то остаются. Если нет, тоже под замену. Электроника, скорее всего, все хорошо. Баллон вместо запаски на 53 литра. Клиент приобрел в комплекте. Комплект ему достался за 5000 рублей. То есть это баллон, электроника, редуктор, форсунки 5000 рублей. На данный момент это адекватная, недорогая цена. Если же вам предлагают бушку, там, не знаю, тысяч за 15, это, наверное, не очень интересно, так как монтаж будет, опять же, ремонт редуктора, возможно, проблемы с форсунками, и установка выйдет практически как новый комплект. Там уже, наверное, проще стоять новый комплект. Вот в данном варианте, если ставить, вот редуктор мы перебрали и даже заменим форсунки новые, выйдет примерно на 10 тысяч дешевле, чем ставить абсолютно новое оборудование единственное, здесь оно баллон бэушный и если планировать его регистрировать то нужно будет его еще опрессовать но это я говорю с запасом что форсунки еще придется менять если форсунки не менять, то на данный момент 1015 разница с новым оборудованием. Но клиент регистрирует здесь ничего не планирует. Дядя на газу наездил очень много, на разных машинах, в такси. Все знает, все нюансы. Если есть вопросы... Пишите под видео компании на газу.ру.